Ребят, с вами Духолди. У меня на часах уже глубокая ночь, и вопреки тому, что я вырубаюсь откровенно, у меня хватает настроения для того, чтобы записать это безумнейшее видео. Ведь я сижу в ванне. вы сразу поняли то, что это само безумие. И на самом деле это видео, в котором я не собираюсь навязывать вам свое мнение относительно фильма «Отряд самоубийц». Именно о нем мы сегодня с вами поговорим. И как бы... На запись этого видео меня подтолкнул больше не сам фильм, и не эмоции, и чувства, которые вызвались после просмотра, а заголовок новостей о том, что люди, американцы в основном, обычные зрители, выдвигают инициативу о том, что нужно закрыть сайт Road Tomatoes. И для тех, кто не знает сайт Rotten Tomatoes, это сайт, где собираются мнения профессиональных ценителей киноискусства, то есть кинокритиков, и на основании их выставляется рейтинг у того или иного фильма. И зрителям не понравилось то, что их любимый отряд самоубийц. заклеймили, просто смешали с говном. И особенно на контрасте от недавно вышедшего фильма «Охотники за привидениями». Я все понимаю. Но давайте попробуем абстрагироваться и обратимся исключительно к отряду самоубийц. Действительно ли зря, как считают фанбои, действительно ли зря его вот так вот э, унизили, этот фильм. Ну, на самом деле, не зря, потому что во всех аспектах, которые кинокритики затрагивают во время, собственно, рецензирования, оценки, этот фильм везде проиграл. И в этом нет ничего зазорного, потому что, ну, так скажем, э, роль, которую должен был играть этот фильм для киновселенной DC, он выполняет. И... Я скажу так, для меня этот фильм не является ни шедевром, ни провалом, но все равно, вопреки этому, он возглавляет... Он на первой строчке в списке разочарований года. Потому что, во-первых, оверхайп был создан благодаря агрессивной рекламной кампании. Это первое. Во-вторых, этот фильм просто обязан был стать спасательным жилетом после... Бэтмена против Супермена. То есть он должен был принять удар на себя. Он как бы это делает, но вот у людей уже вот такое вот подвешенное состояние было. После Бэтмена против Супермена люди были уверены, господи DC, остановитесь, пожалуйста, сделайте паузу, сделайте еще один перезапуск вселенной, где вы исправите все ошибки. Потому что, ну, как бы... Третий фильм в киновселенной, который является вот таким вот, как «Отряд самоубийц», это вот уже просто ниже низкого, наверное. Потому что как отдельный фильм, наверное, вот я вот в новинку скажу, как отдельный фильм «Отряд самоубийц» годен. Годен на уровне фильм. Да блин, на самом деле про фильмы, про каждый фильм, любой кинофраншизы можно говорить, что в отдельности он неплох. Вот это случай отряда самоубийц, и в рамках вселенной он не очень у меня клеится. Ну, в моей голове чисто, мое представление. Потому что, ну, так скажем, вот мир DC, как мне всегда представлялось, это некий такой гротескный, гротескное какое-то отражение нашего мира, в котором просто берутся и гиперболизируются какие-то вот черные аспекты нашей жизни. То есть, Готэм, это, например, город с непрекращающейся преступностью, Бэтмену вообще не судьба просто победить. Вероятность большая, то, что на самом деле так не является, потому что ну, я не особо фанат комиксов DC, хотя я читал на самом деле Suicide Squad. Ну, то есть, на самом деле, это было три года назад. Я просто ознакомливался с тем, то что до этого считал Харли Квинн, Максимально приближенным сайдкиком к Джокеру, то есть не отходящим от него ни на шаг. Хотя вот то, что Харли участвует в отдельном отряде, это, конечно, вот отдельная история, которая вылилась, собственно, в кинофильмы. И даже сравнивая с комиксом этот фильм, он, он даже много опирается где. Сильные стороны фильма — это, наверное, блин, это просто то, что я хочу отметить. Это не все сильные стороны. Я еще в зале кинотеатра хотел отметить именно Дэдшота. И, и все, скорее всего. Остальное все это такое. Дэдшот. Очень очаровательно. То, что это сыгра... его сыграл Уилл Смит, который пропал просто из нашего поля зрения на очень многое время. Последний фильм, который вот я помню. То, что это, блин, вот фильм, достойный Уилла Смита, и Уилл Смит, достойные фильма «Я легенда». Это последний фильм, который вот... После этого куча всякого было или не было, я не следил даже. Но вот сейчас я понял, то что он прочувствовал, если его позвали в киновселенную, в адаптацию комиксов, в глобальнейшую франшизу, которая должна составлять конкуренцию Марвел, то он должен выложиться. И он выложился, он, он не является разочарованием этого фильма что является разочарованием. А, кстати, Уилл Смит. Скорее всего, долю обаяния у меня всегда вызывала не актерская игра, а вот некоторые люди говорят, что они любят смотреть фильмы исключительно в оригинале. И я их понимаю прекрасно, они привыкают к оригинальным голосам актеров. Тем не менее, для меня вечным обаянием, Обладает актер э, озвучивания Всеволод Кузнецов. И вот он озвучивал Уилла Смита, он много кого озвучивает. Кого бы он не озвучивал, от игр, Геральт из Риви, до фильмов э, Уилл Смит, Брэд Пит, э, Марк Уолберг, он много кого озвучивает. Волан-де-Морт, да, это он. Вот, наверное, именно это меня зацепило в какой-то степени в дедшоте. Очень... Очень люблю этот голос. Что не подкупает? Я посмотрел уже достаточно много фи э, фильмов, господи. Я уже посмотрел достаточно много видеорецензий относительно «Отряда самоубийц». И я не понимаю, почему люди ставят в какое-то преимущество этому фильму его саундтреки. Я понимаю то, что э, взять, короче, взять э, платиновые хиты, ставить их в фильм, это откровенно читерство. Естественно, это треки, любимые миллионами. И даже э, новые, за, э, записанные специально для этого фильма треки, кто их исполняет? Топовые артисты мировой эстрады, которые как бы... Да, не работают даже на эти саундтреки. Мы просто можем вспомнить Imagine Dragons, которые, ну не знаю, года с 2012, -го, наверное. У них почти каждый год, или может... Да, просто подряд каждый год... Идут фильмы, с э, саундтреком которым является песня «Made Dragons». Это откровенно читерство, это мишура, то есть как можно описать, в принципе, отряд самоубийц? Ну, как бы Помимо того, что это ну, обычный фильм, это пустышка с мишурой, по сути. То есть, э, мишурой является графика, какие-то визуальные составляющие, которые просто ну, налеплены для того, чтобы уже как-то скрасить все это безобразие. Первая половина фильма просто идет нарезка, как будто э, какой-то клипмейкер ее делал, потому что все в таком вот сумбуре именно клип музыкальный вы включаете и вот видите и даже то, что там в 21 Pilots клипе фигурируют отрывки из Отряда самоубийц, блин, это вот как будто тоже часть фильма, это все часть фильма. Вот список даже групп, которые написали саундтреки для альбома, целого альбома, господи, это читерство, просто Warner, Bra Warner Brothers э, кучу баблища вложили в это. И почему это должно быть достоинством фильма? К кинематографу это никак не относится. Если бы каждый режиссер мог себе позволить, даже без студии, какой-нибудь независимый, позволить э, вставить саундтрек... Э, классических рок-бэндов 80-х и 90-х, и 70-х, и прочее и Эминемы, и кто там еще был, дофига всех. Тогда что, его фильм бы стал лучше? Ну, откровенно, да, атмосфера бы и настроение у зрителей бы задавалось, но это читерство, не относится к кино никак. Джокер, давайте его прописочим Ну так, просто вот, по мелочи. Даже, блин, не самого Дж Джокера от Джаред Лето. вот был скандал, который опирался на его внешность и грим, то, что типа, что, какие-то дебилы писали, где его шрамы, хотя в комиксах нет шрамов, только лицо, конечно, оторванное, вырезанное скальпелем. Забыл вначале сказать, что не будет спойлеров. И вот Джокер, так скажем, не будет являться спойлером, то, что в одном моменте Джокера нам покажут без грима, и как бы... Ну, миллисекундный момент, действительно. И ты понимаешь то, что сам Джокер по себе ничем не цепляет. У него нет какой-то идеологической направленности, личности. То есть он не идеолог, он не какой-то вот... он Я не понимаю, каким образом он является лидером. Цеплял Джокер Леджера своей философией. Он стал вот... Это была такая... Его тернистая дорога от э, Презираемого, тоже никто не понимал, почему именно таким Джокер должен быть. Потом к Восхваляемому, потом он стал опорой для пацанских цитатников, это был какой год там давнишний. И меня тогда это уже коробило, потому что, типа, почему нельзя было воспринять его как просто вот герой, пласт такой, который, через который все зрители прошли. И, как бы, имеют на опыте зрительском такого Джокера. Но я, по большей части, был именно доволен им, потому что это вот прям хороший злодей такой был, киношный. И опять же, опираясь на комиксы, это не тот Джокер. Пытались в данный момент Warner Bros. сделать такого Джокера, ультракомиксного. И что мы видим на экране? Чувак кривляется и строит из себя непонятно кого Непонятно, кого корчит. Не Джаред Лето, вот, а именно сам вот... Он играет, Джаред Лето играет чувака, который корчит из себя кого-то. хаслет тусуется, делает вещи просто обыкновенного какого-то мажора, такого супер-ультрагородского, урбанистического такого... Ну, вы поняли. Я не понимаю, в какой момент он должен начать... Быть именно вот Джокером То есть э, чуваком с планом Который вот Нам еще в Бэтмене против Супермена Показали то, что Бэтмен дофига лет Уже борется с преступностью В фильме Охотники Охотники, господи Отряд самоубийц нам заявляет о том, что э, Джокер Король Готэма Уже что ли много-много лет Очень странно Ну, то есть просто нам не продемонстрировали Его э, ум так скажем, не продемонстрировали его дар строить козни, оставаться безнаказанным. Всего этого в фильме нет. И, блин, вот мысль, которая посещала мою голову о том, что Джаред Лето больше является э, предметом какого-то восхищения для фанатов, потому что, как бы, блин... Все моменты умиления, связанные с ним, потому что Джаред Лето всегда вызывает умиление, это был момент, где Джокер без грима. Как бы от этого уже стоит отталкиваться. Людей не интересует а, вот эта вот изюминка Джокера как а, главного врага Бэтмена. Их интересовал исключительно Джаред Лето. Чисто вот как сам Джокер представлен, мне не понравилось. Потому что просто вот чувак истерит. И не вызывает никакого сочувствия, сопереживания. Вот как злодею именно. Потому что Джокер единственный злодей в фильме. Вот злодей прям реально вот единственный. Который прям вот э, без морали. И все. Остальные, господи... Посмешище, посмешище, откровенно. Была идея у Marvel, у Sony точнее, снять Sinister Six, зловещую шестерку. Я не знаю, действительно ли еще эта идея, как там с правами дела обстоят, но вот я предполагал еще на моменте анонса «Отряда самоубийц», то что это будет именно версия DC по... Зловещие шестерки от Marvel, куда входили Ота, Октавиус, Тервятник, Носорог, Крейвен, э, Песочный человек, э, Мистерио. Перечисляю просто всех, кто туда мог входить. В общем, это все, скорее всего. Да, действительно, это все. Если я собирался бы делать э, обзор, то полноценный с монтажом и э, сценарием, тогда бы у меня... Откровенно, были бы какие-то тезисы, по которым я бы прошелся и прописочился, прописочился, прописочил фильм по полной. Ну, потому что он, по сути, достойный этого. И в то же время делать какие-либо потуги, ну, откровенно, трата времени. Даже это трата времени. Хотя еще дофига мыслей оставалось по этому поводу. Так что если у вас есть какие-то... Претензии к тому, что я сказал, или то, что я недосказал, и вы предполагали, что я мог бы это сказать в этом видео, пишите в комментариях, и я обсужу, обсужу это с вами. Все, всем пока!